Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репиов, и сегодня мы с вами будем рассматривать жилой комплекс Министерские озера, а точнее несколько квартир, которые вы можете здесь купить по выгодной цене. И рассматривать именно в Министерских озерах мы будем с вами город детства. Это такой квартальчик, который очень любят покупатели, которые любят именно сами жильцы, потому что здесь есть хорошая детская площадка, огромная территория, где можно поставить машину, спортивные площадки. И я вообще не побоюсь этого слова, что Министерские озера, это, наверное, один из лучших комплексов в Сочи, который подойдет для семьи здесь есть абсолютно вся инфраструктура здесь открыли кафе открыли магазины какие-то овощные лавки здесь есть транспорт строят школу ну вот правда еще неизвестно когда она будет но мы очень надеемся что она когда-то появится у ребят здесь есть собственная набережная причем на выбор вы можете посидеть у озера либо у реки можете прогуляться можете прогуляться с собачкой можете прогуляться вообще где хотите и территория здесь действительно большая и комьюнити которая здесь создается она тоже велико со всей страны сюда едут люди, и вы с ними можете общаться, дружить, заводить новые знакомства и просто наслаждаться жизнью в Сочи. Причем, вот если мы с вами посмотрим, то вот здесь у нас находится микрорайон Бытха, там же у нас, по сути, находится море. То есть очень недалеко до тут добираться, опять же, можно воспользоваться общественным транспортом, можно воспользоваться собственной машиной, можно воспользоваться электросамокатом, и как бы ехать здесь по равнению исключительно то есть не нужно там как-то сильно подниматься то есть вы спокойно доезжаете до центра ну, минут, наверное, за 15, где-то так. Но при этом, если вы, например, хотите добраться до центра города, то вот здесь вот, вот такой Мерседес сейчас выехал, есть еще новая дорога, которая выводит нас на улицу, значит, это же не улица, на обход Сочи, а оттуда вы уже спокойно можете добраться до центра города без всяких проблем. Территория, как вы видите, закрытая, то есть вы здесь будете заезжать по шлагбауму, точнее, не по шлагбауму, а по пульту точнее по телефону, вы будете открывать все эти ворота, заезжать, то есть слева сюда никто не проберется. И здесь э, мы хотим показать вам несколько квартир, которые вы действительно можете купить по выгодной цене. Э, они будут какие-то с ремонтом от застройщика, какие-то будут без ремонта, но действительно по очень выгодной. И вот мы сейчас находимся в квартире, ее общая площадь 56 квадратных метров и вместе с балконом, и этот балкон в основном все стеклят. Добавляют его в общую площадь, кто-то сносит здесь вот эту часть, делает здесь большой проход, кто-то делает проход вот в этой зоне, и у них получается такая большая территория, то есть делают жилую лоджию. Кто-то делает здесь какие-то рабочие зоны а и так далее. Сейчас... У нас здесь есть еще за кадром человек, счастливый обладатель Министерских да. озер, и мы просто на примере его квартиры покажем вам, как можно сделать из вот этой то же самое. Но огромный плюс именно вот этой квартиры... Хоть она и с ремонтом от застройщика, кто-то скажет, фу, да как-то здесь все безвкусно, может быть сделано или еще что-то, но цена за квадратный метр и вообще то, что квартира с ремонтом, в нее можно уже заехать и жить, самая минимальная на сегодняшний день. Она стоит 11600, здесь 56 квадратных метров, а черновую, если вы захотите купить, то минимальная и то это будет перепродажа. От 10-800. За 800 тысяч вы даже такой ремонт на сегодняшний день не сделаете. А в эту квартиру вы уже можете заехать и жить. Поставить здесь диваны, кровати и так далее. А потом, возможно, в будущем переделать. Ну, давайте просто с вами быстренько окинем ее взглядом, как ее можно распланировать. Вообще, вот, ну, давайте, наверное, начнем от двери. То есть, вот у нас дверь. Большая такая прихожая зона. Здесь вот можно разместить шкаф. Здесь у нас... Здесь у нас... Здесь у нас отключен свет. Располагается вот такой санузел, то есть вы туда можете повесить зеркала, поставить стиралку, все что угодно сделать. Это ремонт от застройщика, то есть мы здесь не придираемщее качество. Вот в этой части прям напрашивается хорошее гардеробное в нишу, платья, смокинги, фраки, все это здесь есть. А вот в этой части у нас должна стоять кухня. Но на самом деле эти планировки делают всегда иначе. Этих планировок есть, ну вот у меня в голове только четыре, вот я знаю. Но я думаю, что есть и более извращенные, которые вообще... То из них делают двушки, из них делают трешки, из них делают вообще все. И вот мы сейчас просто пойдем к Артему в гости, посмотрим, как это все выглядит. А потом мы с вами посмотрим еще и двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Но я очень хочу, чтобы вы прям присмотрелись к этой квартире. Ее основной плюс, во-первых, что это восьмой этаж... И что вы ее можете приобрести и сразу же в нее заехать. И она стоит 11600 а в Черне 10 800. Но сколько денег вы потратите в ремонт? Примерно миллиона три. А здесь вы можете сразу заехать и жить. Пойдемте быстренько посмотрим, как выглядит квартира Артема. А уже после этого мы с вами посмотрим, как выглядят двушки и трешки. Погнали. Мы оказались сейчас в квартире Артема. Это точно такая же планировка, как мы смотрели с вами ранее. 56 квадратных метров. Он застеклил балкон. И он ее распланировал в большую такую кухню-гостиную. То есть вот здесь мы с вами видим большую такую часть кухни. Кстати, очень ну, такой приятный у него ремонт получился. Я вообще первый раз у него не звал меня. Потому что не готово, дивана не хватает. Еще. Да, диваны вот как вы видите, здесь действительно не, и телека еще не хватает. Зарабатывать потому надо, что потому что... дома нет меня никогда. Работаю он застеклил балкон, и посмотрите, насколько у него все приятно здесь получилось. То есть вот здесь, насколько я знаю, ты вывел розетку, да, и собираешься поставить Стой. сюда какой-то стол, да, для того, чтобы э, можно было тут что-то работать с компом там, или еще что-то делать. Большой балкон, очень приятная зона получается. Тут у него свет есть еще, то есть можно вечером кальян покурить, например, ну, винишко да. попить. Ну, что-то поделать. Ладно, пойдемте посмотрим, как еще выполнено все остальное. Очень правильное решение. То есть мы с вами стояли, это вот была большая вот эта комната. Как вам она вообще выполнена? Еще очень крутое решение, то что обеденная зона унесена вот в эту часть. Здесь вы готовите, здесь вы едите. Это место под гардеробную, которое было. Помните, да? Гардеробная получается у нас вот тут. Финишки там какие-то умные читают. И вот такого размера у нас ванная. Но в ванне мы не будем заострять внимание, потому что квартира жилая. Но все как бы нормально. А, еще я знаю, что он заморочился здесь. Здесь был такой короб, он его вынес. потому что он вообще там как нигде не учитывается и поставил сюда стиралку. Лайк. Like. Ну да, Шпон тут там. у него. И здесь у нас спальня, господа. Спальня выглядит вот так. Но по сути, ничего лишнего в квартире нет. И вы спокойно можете сделать то же самое и с той площади. Либо купить черновую, либо оставить ту, как она есть. Та стоит 1,600, а если вы захотите рассмотреть черновую, то она будет стоить начинаться от 10,800. Сделайте то же самое, либо заедете туда и будете жить. Но вот такой ремонт на сегодняшний день, ну, наверное, миллиона три может встать. Может быть, даже уже и больше. Потому что, ну, здесь плитка все дорого-богато сделана. Конечно, да, цены сильно у нас подросли. Господа, мы познакомились с вами, как выглядят однокомнатные квартиры, одну из планировок их посмотрели, а теперь пойдемте смотреть двухкомнатные, а потом и трешки, пойдемте. Итак, господа, это у нас вторая квартира по счету, это уже полноценная двушка и выглядит она вот так. На самом деле здесь есть множество вариаций по планировке, и можно сделать кухню в той стороне, можно сделать кухню в этой стороне и все это благодаря двум стоякам коммуникаций. Общая площадь в этой квартире, ну давайте просто будем ее смотреть и уже как-то планомерно про нее рассказывать. Общая площадь здесь вместе с балконом порядка 80 квадратных метров. Вот в этой части, например, застройщик предлагает вам сделать большую спальню. Но возможно, конечно, вы сюда дотащите стояк коммуникации и сделаете здесь кухню. А кухня вот здесь изначально от застройщика предполагалась вот такого размера. Но почему-то мне кажется, что это идеальное место для спальни. Потому что спальня не нужна большой. И если сделать вот эту замену коммуникации, то, пожалуйста, здесь можно сделать. Но я бы, честно говоря, вот в этой части сделал спальню. Вот в этой части бы сделал тоже спальню. Вот тут бы поставил бы какой-нибудь телевизор и сделал какую-нибудь глухую зону для просмотра там, игры в Xbox или еще что-нибудь Эта часть определенно гардеробная Очень хорошего и правильного размера Здесь у нас разделенный санузел Здесь унитаз, здесь ванна А вот в этой зоне я бы точно сделал кухню, гостиную Потому что здесь не нужно ничего нести Пожалуйста, вот здесь у вас находится ванна вот за этой стеной Просто продляете коммуникацию И у вас получается кухня с собственным выходом на балкон Из балкона отсюда открывается очень даже хороший вид Никакой дороги, никакой суеты, исключительно зеленый лес, набережная, речка и вот такой вот маленький двор. При этом, кстати, с обратной стороны у нас находится детская площадка, ну вот мы с вами ее видели в той части. А здесь у нас действительно тишина и для кухни место хорошее. А вы вообще оценили, какого размера балкон? Вот отойди, пожалуйста, покажи. Он квадратов, наверное, около 10, может быть 8 где-то так. То есть здесь можно, в принципе, его застеклить, сделать здесь еще какую-то зону там, для чего-нибудь. Ну, мне кажется, балкон должен остаться балконом. Послушайте, как птицы поют. Ну, очень атмосферное место. Квартира на сегодняшний день стоит 13 800. Общая площадь, как я уже сказал, у нее 80 с небольшим квадратных метров, и она вот планируется в двухкомнатную Вариантов планировок реально огромное количество, их здесь осталось немного, поэтому присмотритесь к ней, а мы идем с вами смотреть трешку. Мы сейчас просто переходим в другой корпус, и вы посмотрите, насколько здесь действительно хорошая территория. Во-первых, озеленение, есть газоны. Мы не будем сейчас с вами заходить на детскую площадку, но вот остановись, я тебя пытаюсь обогнать. Набережная. Как бы вообще видно, да, отсюда, во-первых, контингент людей, то есть очень много людей просто гуляют здесь с малыми, коляски катают, собачками, на велосипеды на электромашинках, на всем. Ну, правда, вот Минозера, именно его внутренняя территория и то, что здесь представлено, вот ни одного комплекса в Сочи такого нет. По такому наполнению. Дома могут вам не нравиться по фасаду, оранжевый, синий, там вам все это может не нравиться. Здесь... Самое главное – это внутренняя концепция. На остальное можно просто закрыть глаза, потому что вы будете жить в квартире, и все. И вот комфорт именно самой жизни здесь прям вообще на высоте. Большой плюс, что здесь закрытая территория и много парковочных мест. То есть никаких проблем всегда можете поставить машину. Детские площадки. Причем они есть как во фруктовом квартале, в детском, в комфорте, в бизнесе. То есть здесь действительно... Вот у меня товарищ... Ездит сюда, чтобы поиграть с ребенком. Он тратит 30 минут, чтобы до сюда доехать. Ну, потому что там пробки из центра и так далее. Просто, чтобы его дочка здесь покайфовала. И здесь действительно можно много что поделать. Зоны воркаута, пожалуйста. Вот видите, ребята спортиком занимаются. Все собственным весом можно поделать. Никаких проблем нет. И вот отсюда, наверное, вот если мы вот так встанем, то можно вообще окинуть всю территорию, да? Это просто одна из территорий э, Министерских озер. Ну как вам? Все, что хотите есть. Сейчас мы зайдем в подъезд, и я вам покажу еще одну особенность. Во-первых, есть пандус для инвалидов. Либо можно закатить коляску. То есть не нужно ее, знаете, будет поднимать вот здесь вот так вот, чтобы вы там вдвоем с мужем вот так вот эту коляску тащите. Ничего не нужно делать. Все за вас здесь придумано. Так вот, господа, как выглядят вообще общественные места в Министерских озерах? Во-первых, с этой стороны у нас есть один лифт. Он большой. Конечно, хотелось бы увидеть, здесь два лифта, но одного тоже, как показывает, практика хватает. Но всего, идите сюда. Всего четыре квартиры на этаже. Раз, два, три, четыре. Далеко не каждая элитка в Сочи может похвастаться тем, что будет всего четыре квартиры на этаже. Причем две из них 56 метров, одна двушка и одна трешка. Соседей вообще немного. И какая территория? Трехкомнатная квартира, она тоже у нас с ремонтом от застройщика. Стоит она на сегодняшний день 17 200. И опять же, если мы будем с вами пересчитывать на стоимость ремонта и то, что можно купить на сегодняшний день здесь в Черне, Это выгоднее. Включим, наверное, везде сразу свет. Короче, это трешка, господа. Общей площадью вместе с балконом получается порядка 95 метров. Вообще без балкона 88. Вот такая часть здесь идет. Это как одна спальня. С нее, кстати, есть выход на балкон. Пройди сюда, пожалуйста. Давай покажем сразу. Балкон здесь вообще не кислого вот такого размера. То есть он ну, квадратов 8, наверное, может быть, чуть побольше даже. Его можно застеклить, если сильно хочется, и сделать там опять же себе какую-то часть, где можно поработать. И вот у нас основная часть самой квартиры. Ее на самом деле можно было про нее отдельный обзор снять, но мы вынуждены вам показать это все в одном ролике, чтобы у вас сложилось понимание, как, что и где. По факту, вот эта часть, это и есть 56 квадратных метров. Вот это та самая квартира, как вот мы только что с вами были у Артема. Как мы смотрели с вами именно в ремонте такую, простеньком. Можно сделать то же самое. Туда унести кухню, здесь сделать обеденную зону. Можно сделать три спальни и большую кухню-гостиную. Но, кстати, можно сделать и четвертую, только тогда у вас будет глухая кухня. На самом деле она здесь очень хорошо получается. Вы просто вот эту зону сносите, делайте вот на этой вот части именно кухню. Пойдем просто покажем, какого размера здесь спальня. Сколько она? Квадратов 25, наверное, может быть, даже 30. И даже с этой стороны, вот мы сейчас находимся на первом этаже, вы скажете, ой, первый этаж, вид, тишина, никакой проблемы нет, зелени очень много. Ну, no. действительно, Минозеров в очень хорошем месте располагается. Я вот в свое время не любил этот комплекс, вообще не понимал, зачем он нужен. Но потом, когда он достроился, потом, когда у моих товарищей появились дети, когда они начали отзываться об этих детских площадках, о концепции, я понял, что это реально самый семейный комплекс на сегодняшний день. В общем, это была вот такого гигантского размера спальня. Здесь у нас нет цвета. Это, по сути, кухня, как должна быть, но я бы здесь тоже сделал спальню. И вот в этой части у нас два разделенных санузла. Здесь у нас унитаз, а здесь у нас идет ванная. Вот так это все выглядит. Докомпоновать можно как угодно. Место под стиральную машину. Никакой проблемы. И это еще одна, я так понимаю, наверное, больше родительская спальня с выходом также на балкон, который мы с вами уже... Рассматривали. Так вот, господа, на сегодняшний день в Минозерах реально есть интересные предложения как с ремонтом, так и без. От застройщика вы можете приобрести квартиру в ипотеку и вам укажут полную стоимость. От инвесторов, тех, кто перепродает, конечно же, так не получится, но от них можно найти цену выгоднее. Минимальная цена на 56 квадратов это 10 800, минимальная цена на двухкомнатные это 12 700, что-то в этом духе. На вот такие вот можно уложиться примерно в 17 миллионов рублей на сегодняшний день. День. Можно поискать с ремонта, можно поискать без ремонта, но предложений действительно масса. Я предлагаю вам их рассмотреть. Я надеюсь, Министерские озера вам понравилось. и у нас получилось вас влюбить в этот комплекс, рассказать его плюсы, рассказать его минусы. Опять же, если вы действительно нацелены на покупку недвижимости, то я предлагаю вам приехать уже сюда конкретно, посмотреть это все своими глазами, пощупать. Мы вам можем выделить самокат, вместе с нами прокатитесь по территории, посмотрите, как это все выглядит. Доедете до Сочи, до центра, то есть, ну, везде куда угодно мы с вами прокатимся и вы уже посмотрите и сделайте правильный выбор, исходя из реальной местности, а не так вот, например, как вы сейчас смотрите обзор и судите по нему. Если вообще вот вам минозера никак не нравится, то я предлагаю вам подписаться на наш телеграм-канал, куда мы выгружаем все срочные варианты, также на наше сообщество ВКонтакте, там информация дублируется и посетить наш сайт. Там есть все предложения, вообще, которые на сегодняшний день встречаются в Сочи, от эконома до супер-лакшери. Господа, переходите по ссылкам внизу в описании, там указаны все контакты, звоните, пишите, и наши специалисты вам помогут сделать правильный выбор. С вами был я, Макс Репьев, вам всем удачи, хорошего настроения и пока!